Каждая следующая длиннее предыдущей на 100 миллиметров. В плоскости основания тисков имеются продольные и поперечные пазы с местами для крепления в установочных шпонах. Тиски изготовлены из высококачественной стали. Рабочая поверхность имеет закалку и отшлифована с высокой степени точности.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 Необходимо жестко фиксировать тиски на столе прихватами во время работы. Также можно крепить тиски к столу болтами через отверстие в основании.